Да, я, как обычно, представлюсь. Меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании «Экогрупп». Мы уже более 7 лет занимаемся тем, что привозим иностранных спикеров в Украину для того, чтобы повышать культуру ведения бизнеса, а также делаем две а, украинских платформы по обмену опытом в разрезе People Management и Customer Experience. А, так как мы сейчас не можем проводить оффлайн-мероприятия, но мы хотим и дальше быть полезны бизнесу, мы проводим а, People Management Live Talk, где мы говорим с топ-менеджерами, владельцами бизнеса о кризисных решениях, о тех, коммуникациях, которые они сейчас проводят со своими командами, о тех вызовах, которые перед ними стоят, честный, открытый диалог. Мы к нему не готовимся заранее, все проходит в прямом эфире. И, в принципе, сегодня Сергей наш гость, он тоже будет в прямом эфире нам отвечать на вопросы, которые в первую очередь задам я, и во вторую очередь уже вы сможете задать их точно так же в чате. Я буквально пройдусь по некоторым организационным моментам, традиционно микрофон и так, все висит, Ирина. Всех висит, все висит. или Ирина только у вас. Дайте знать, пожалуйста, кто уже подключился. Так, отлично. Оксана пишет, что все хорошо. А вот, собственно, традиционно мы общаемся, наши микрофоны включены только у меня и у Сергея, и видеокамеры, у всех остальных доступен только чат, где можно будет написать свои вопросы. Вот, в принципе, если кратенько, то это... Так, и я, конечно же, хочу представить сегодня нашего гостя. Я сегодня впервые познакомилась с Сергеем, на самом деле, до этого с ним общались мои коллеги, но мне стало очень интересно, и я почитала чуть больше о компании «Уклон» и о том, что за ней стоит. И на самом деле, я очень сильно горжусь, что сегодня могу с вами пообщаться, пускай даже через Zoom, потому что тот опыт, который вы сделали, ту компанию, которую вы построили в Украине, достойно больших аплодисментов. Друзья, если кратко... Спасибо рассказать, что вот буквально 25 марта Сергей и его партнеры отметили десятилетие компании. Они развивали свой сервис без какого-либо внешнего капитала, и все соучредители, совладельцы компании на сегодняшний день занимают руководящие должности. Я знаю, что до кризисного периода у вас было 160 сотрудников компании. Сколько сейчас? Очень будет интересно узнать об этом позже. Да? Сократили, не сократили, расширили, не расширили о том, что в прошлом году, если я правильно помню, вы начали международную экспансию, первым вашим регионом была Кения. Вот. И что самое важное, у вас очень крутой софт, софт, и вы не считаете себя компанией такси, а считаете себя IT-компанией, которая в первую очередь как бы предоставляет сервис клиентам и платформу, которая дает возможность выбирать различные опции по заказу да, водителей. Вы те, кто первые отказались от бюджетных машин, таких там, как DeoLanos и другие, которые позволяют сегодня давать более комфортный сервис. И, в принципе, я так поняла, что у вас самая наименьшая ставка процента, который вы берете от каждой поездки. То есть все эти вещи меня просто как бы восхищают. Дальше хотелось бы узнать от вас, что нового вы сделали у себя за последние там три недели, кроме выхода в два региона, ивано франковский и еще какой-то был. И, и суммы, по-моему. Я, если честно, даже не помню, потому что мы да, запустили за последний месяц еще Ивано-Франковск, суммы, Чернигов э и, и Херсон, по-моему, да. Вот эти все города мы запустили. Я просто уже не помню, в какой очередности мы их запускали, но эти города, да, мы запустили и планируем еще выходить в остальные города в Украине, которые 200 плюс тысяч населения. Сергей, давайте да. поговорим о том, что вы сейчас делаете со своей штатной командой. Вот У вас их осталось точно так же 160, меньше, больше. Что происходит за последний месяц в компании? Расскажите о ваших изменениях неизбежных. Окей, okay, нас, да, okay, нас на самом деле в компании больше, нас где-то порядка 250 человек, наверное, 160 это с учетом э, того персонала, который есть одновременно, да, потому что у нас большой колл-центр, в котором работает порядка 100 человек, но он меняется, да, поэтому где-то, наверное, было около порядка 250 человек. Что случилось сейчас в кризис? Могу сказать, что каких-то массовых э, сокращений Увольнений в нашей компании нету. Есть единственный момент, что в э, кризисное время, во время карантина, э, мы, конечно, увидели, что действительно где-то у нас был уже раздут персонал, да, с точки зрения того, что там, когда все хорошо, ты находишь все новых и новых людей, думаешь, что как бы, они тебе помогут выполнять э, все да, цели намного быстрее, но на самом деле не всегда это так, потому что даже вот карантин, мы э, во время карантина уже поняли, что есть коллеги, сотрудники, которые, к сожалению, вот в такие моменты, да, когда там, удаленная работа, кризис и так далее, не показывают тех результатов, которые хотелось бы. Это в первую очередь даже, наверное, не профессиональные скиллы, а больше... Э, как бы какая-то вовлеченность, предложение, активность. Ну вот есть коллеги, да, которые на своих должностях должны быть очень активными, но они почему-то не активны да, и меньше проявляют инициатив. Конечно, на это <связываем> какие-то KPI? Конечно, да, есть KPI. У нас компания работает <связываем> уже где-то около года. Мы вели еще и ОКР, и работаем по… Это Objective и Key Results. И… Есть объектив есть на каждый квартал компании, и далее мы развиваем на каждой отделе свои тоже объективы, которые могут совпадать с объективом полностью, да, компании. И у каждого человека есть свои кей mm -hmm. Поэтому, да, у всех есть, все работают непосредственно по океарам. Это если говорить больше о, о административном персонале, разработке, если говорить о колл-центре, э, сервисе отдела по набору водителей, анбординг-отдел и э, о отделе контроля качества, они все-таки больше работают по KPI, но именно рядовые сотрудники, но у руководителя есть свои еще и океаны, то есть помимо, э, помимо KPI-отдела. Какой процент людей у вас попал под сокращение и где вы оценили, что их эффективность сейчас недеоспособная для вас. На самом, на самом деле, я могу сказать, что под сокращение попало очень мало людей, там, может, пару человек. Больше есть момент, моменты с колл-центром, то, что нагрузка, например, сейчас меньше, и мы стараемся не сокращать людей, просто даем им больше, например, выходных, да, которые они могут там использовать. Но массового сокращения мы не планируем и не хотим как-то расставаться с людьми. Есть, да, люди, например, которые там работают в которых, да, мы, даже это не скажешь сократить, а, наверное, будет увольнение просто именно по отношению, наверное, да, в этот момент там компании, каким-то процессам там, и так далее. Но... И поэтому будем как бы миксовать, потому что у нас колл центр это такая для нас где-то кузница кадров, потому что приходят приходят разного направления и профессионального ребят, и мы их все время там подтягиваем в другие отделы, в саппорт на тестировщиков, на э, даже финансовые отделы, и поэтому там как раз мы можем сбалансировать и каких-то ребят сейчас из колл-центра перевести, например, в анборде. То же самое там с отделом контроля качества. Да? Поэтому ну, массового сокращения мы не планируем, мы не, ну, такого не будет. Фаундеры ушли, например, на время карантина на минус 50% дохода, то есть мы пошли на, на такую меру для себя, да, потом где-то порядка 8 человек борды, которые, руководители своих направлений там ушли на минус 20%, а так все остальные дела стараемся не сильно трогать, да, где-то это точечно, кто-то просто может там, в неделю на день меньше работать и так далее, но как бы, не, не более того. Скажи, пожалуйста, при всем при этом, как изменилась роль лидера? То есть, стали ли что-то больше контролировать, либо наоборот, какие-то вещи делегировали? Что у вас сейчас происходит? Ну, смотрите, на самом деле, если говорить о лидере, то у меня была проблема лет пять назад с микроменеджментом, когда я взваливал на себя там много задач. И ну, даже не то, чтобы боялся, да, я просто там, люблю, чтобы все было по порядку, все сделано, все четко и не, не делегировал да, эти задачи, это действительно утопия. Поэтому ну, такой проблемы сейчас нету и я рекомендую по максимуму задач делегировать, потому что лидер, он должен быть визионером, он должен следить, видеть все сверху, у него должно быть время больше э, стратегически думать, брать на себя более стратегические задачи, то есть э, Поэтому обязательно нужно делегировать и контролировать. Контролировать легко, потому что сейчас мы имеем очень много программных продуктов, которые позволяют следить за всем. Плюс ну, коммуникация — это one-to-one -one с руководителями отделов, чтобы быть в курсе всех событий. Они у нас на обязательной основе. Ну, Где-то раз в неделю, с кем-то раз в две недели мы обязательно встречаемся. Угу. А скажи, пожалуйста, есть, ну усилилась ли коммуникация внутри, внутрикорпоративная коммуникация? Стали ли вы давать какие-то позитивные месседжи, подбадривающие? Насколько у вас разрешено говорить там о текущей э, ситуации, о кризисе паники, да, о вирусе паники? Разрешено. разрешено. Что вообще происходит? Как вы гасите эту панику? Расскажи, что происходит у вас. Ну, на самом деле, сейчас мы пошли по такому пути. Каждую, каждую неделю сейчас приходит письмо от SEO, и в нем прописывает SEO полностью как бы, всю ситуацию в компании, сколько мы там потеряли, какие у нас планы, какие стратегические планы, поменяли ли мы планы, в принципе, которые годовые мы планировали и строили, плюс какие-то тоже сводки в плане там, коронавируса того же, да, что происходит, потому что, ну, я думаю, коллеги и вы тоже знаете, что <клёх> сейчас э, э, ну, не то, что идет все прям на спад, да, но на самом деле настроение уже сейчас меняется и появилось намного больше информации про вирус и так далее, поэтому ничего в этом страшного нету и да, мы мотивируем, ну, то есть с самого начала обязательно э, все ушли на удаленку, 95% людей работают на удаленке. Э, некоторые ребята из колл-центра приходят, э, со всеми провели работу, э, всем там выдали дезинфекторы, маски и так далее. Э, ну и обязательно, да, это письмо от SEO, чтобы все ребята знали. Плюс э, у нас, конечно, увеличилось сейчас количество э, митингов, потому что добавились митинги по антикризисным мерам где мы каждую неделю замеряем текущие результаты то есть они всегда замерялись да Но сейчас мы это делаем коллективно чтобы вместе разобрать посмотреть что произошло те действия которые мы предприняли увеличили количество там, заказов ревеню в или нет ну и вообще как бы наблюдаем и стараемся на этих встречах генерить какие-то новые идеи какие-то гипотезы, Поэтому как так. Давай об этом поговорим подробнее. Какие, вот, например, две-три антикризисных меры вы приняли и что, ну, и какой бы результат от этого получили? Можешь поделиться? Да, конечно. Ну, основной, наверное, антикризисной меры были... Э, мы порезали косты, да, это в любом случае то, что я и говорил, это э, там, вознаграждение там фаундеров, вознаграждение там борт э, персонала, э, у них вознаграждение мы снизили. Ну и, естественно, маркетинг тоже попал под снижение, причем такое серьезное. Мы, наверное, где-то маркетинг срезали на процентов 60, где-то около этого. Это как бы основная антикризисная мера, которая именно сейчас, да, позволяет все-таки сохранять там сотрудников и так далее. Плюс у нас, конечно же, там была, слава богу, своя там подушка, которую мы изгенерили там за все это время, и она нам позволяет там еще там, нормальное время жить, да, э -э, поэтому э -э, это первое. Второе, то что, в принципе, изначально у нас в планах э -э, годовых стояла э -э, разработка э -э, класса доставка, э -э, который будет делиться на э -э, доставка до 20 килограмм, доставка, и, достав... и грузоперевозки, да, которые будут там 300 плюс килограмм, 300-500 килограмм для привлечения там более крупногабаритных автомобилей, грузовиков там и так далее. Это у нас стояло в планах, например, там на лето разработка, да, но мы сейчас поменяли и решили наш roadmap чуть-чуть изменить и поставили эту разработку уже на сейчас. И уже сейчас мы доставку добавили, на основной экран, и сейчас будем ее дорабатывать намного глубже с точки зрения удобства для клиента, чтобы можно было сразу написать, кому эта доставка будет идти. Мы хотим добавить доставку прямо до двери. и, Ну, то есть, всякие вот такие моменты с доставкой, конечно, нам интересны. Плюс мы начали сразу же работать отдел корпоративный, который занимается корпоративными продажами. Мы его привлекли еще к продажам, например, нашего решения в рестораны, всевозможные магазины и так далее. Вот сегодня мы подписали договор с Варусом и запустим пилот в крылом роге на, на, по доставке из Варуса. Да? Если, плюс мы под это будем делать там доработки. Поэтому ну, мы сейчас поставили доставку на первое место. Но опять же таки мы решили не проваливаться. То есть изначально мы планировали, что надо что-то разрабатывать там, по доставке, например, еды, там, да, как аналог там, того же Глова. Но хорошо, что мы быстро там умеем остановиться, да, там проанализировали, переспали с мыслью и решили, что нет, мы туда не пойдем, мы будем идти чуть-чуть другим путем. Потому что даже сейчас многие рестораны, доставляя свои заказы, они используют уже, ну, потому что, например, тот же Голова можно доставлять в радиусе 3 километров, а нас можно вызывать там в радиусе 10 километров, и по сути, по стоимости э, в радиусе 10 километров наша доставка будет стоить для э, ресторана там 90 гривен, к примеру, да, там, или 85, а Глова берет там с такой доставки по-моему, около 36 процентов, поэтому это даже, ну, тоже получается выгодно, да, поэтому мы сейчас, да, работаем с ресторанами, работаем с ритей, ритейлерами это первое направление. Потом у нас, как мы еще смогли сбалансировать, потому что да, действительно частные поездки уменьшились в связи с тем, что бизнес-активность все удаленно, да, все встречи удаленно, рестораны закрыты, вечерние активности тоже никакой нету То есть у нас активность вся там, с 8 часов начинает тухнуть. Заказы есть, но не так, как было раньше но у нас очень выросла доля корпоративного корпоративных клиентов и мы показали рост на где-то 150 процентов от декабря, то есть декабрь у нас самый мощный месяц по продажам по корпоративным клиентам это где-то порядка там, 80 клиентов в месяц, но мы их вот в марте получили намного больше где-то плюс 150 процентов это тоже как бы дает возможность чуть балансировать и те потери, которые мы имеем, да, сгладить. Поэтому в вот. из тех компаний, так. которые работают, они пользуются сейчас услугами вашего сервиса, правильно? Где сотрудникам нужно? Yeah, добывать, да. В офис добывать. Слушай, да, здорово. Да. А скажи, пожалуйста, ну то есть я так понимаю, что у тебя, там, и у твоего, у твоих партнеров горизонт планирования был там на год вперед, на два по развитию. Какой сейчас горизонт планирования и какие сценарии выхода из кризисов у вас есть? Там сценарий А, возможно, есть уже. Поделись, пожалуйста. Э, да, смотрите, на самом деле мы привыкли Десять 10 лет. У нас есть э, еще... Слышно да, меня, потому что... Сейчас напала связь, но слышно. Окей, okay, да. Э, у нас есть еще несколько других проектов, которые... в которых мы более 10 лет, и мы тоже переживали с ними и кризис 2008 -го года, и потом, по сути, уже и с уклоном кризис 2013-2014 да, года. Поэтому, ну, кризис, я считаю, что все равно это момент новых возможностей. Что касается планирования, к чему я сказал, что мы эти кризисы пережили. К сожалению, там Украина, все мы понимаем, та страна, которая, ну, можно планировать на год, на два, но все-таки быть очень гибкими и мы в этом плане очень гибки то есть да у нас есть виия на год на два к чему мы хотим прийти но также мы это все дроим на квартальная цель и плюс если ну к примеру я вам расскажу на примере например кении да мы готовились к запуску в кении проанализировали рынок сначала из Украины, потом полетели в Кению, уже непосредственно в Кении, в Найроби, повстречались со всеми, проанализировали с точки зрения уже непосредственно на месте. Мы очень хотели там запускаться, но потом мы начали понимать, что запуск за свои деньги будет очень как бы, тяжелый для нас с точки зрения лидерских позиций в Украине, то есть мы можем запуститься, но тогда мы жертвуем все-таки лидерскими позициями в Украине, потому что разорваться на две страны без внешнего финансирования будет довольно э, сложно. Э, поэтому вот на самом деле у нас стояла э, задача обязательно ⁇ это запуск. Да, но мы проанализировали, мы посмотрели... Поэтому то же самое сейчас и с этой ситуацией, э, что да, у нас был годовой план, но, если честно, мы в какой-то момент пришли, что мы по нему и будем идти, только мы его поменяем местами. Э, мы доставку решили сместить, ее сейчас быстрее э, разрабатывать, э, и плюс мы еще решили ускорить процесс разработки нового направления уклон-пул. Мы хотим его запускать. Это сначала будет комбо поездки, когда Например, мы с вами можем вдвоем там, с одного места уехать вместе да, и разделить эту поездку mm -hmm. на двоих, ну, для нас будет это дешевле. В итоге, а для водителя это даже будет дороже, ему будет лучше получить такой заказ. И сейчас вот совместные поездки, мы считаем, что это один из инструментов, который нам поможет в дальнейшем кризисе, который мы понимаем, мы уже в него вошли, и, и скорее всего, как мы предполагаем, что выйти из этого кризиса, мы начнем выходить с него только где-то в середине 2021 года, но не раньше и поэтому вот совместные поездки они более экономные и соответственно конечно мы будем запускать этот проект и он довольно интересный также мы сейчас усилили направление ценообразования и мы уже запустили кстати сейчас у нас уже запущено гибкое ценообразование не знаю там может там, кто пользователь есть на связи заметили не заметили но мы еще не проводили коммуникацию мы пока тестируем но у нас в времена не пика, да, его сейчас вообще нет, да, то есть у нас нет там коэффициентов каких-то. Но мы сейчас еще и делаем отрицательный коэффициент, когда для клиента стоимость, например, из спальников центр может стоить там, на 15% дешевле. Uh -huh. Поэтому мы сейчас, опять же, -таки работаем в этом направлении, потому что понимаем, что люди, возможно, не будет никакого отложенного спроса, да, как там многие предполагают. Он будет в какой-то момент, потом все равно все войдут в кризис и будут стараться экономить. Поэтому, да, ценообразование очень важно. Поэтому, если подытожить, основные проекты, которые сейчас мы берем на себя, это УКОНПУ, это delivery и это B2B направление корпоративные поездки. Общем, это основа. Но... Ага. Да, да, да. Правильно ли я понимаю, что э, ваш пессимистический прогноз, что из карантина мы будем год еще э, выходить экономически, шлейф э, негативного роста, точнее, спада, будет еще э, откладываться на нас? То есть вы первого э, да? самом... года, да? Э, смотрите, на самом деле, я думаю, что. Здесь даже без карантина, просто карантин ускорил процесс мирового кризиса. Он бы подошел к нам, ну, там, например, там осенью, к примеру, да, или к концу зимы, но он бы все равно был. Просто коронавирус ускорил этот процесс, поэтому в любом случае, да, мы полагаем, что в любом... мы будем до 2021 там, середины года вот, в падении, да, то есть будет падение ВВП, будет падение всех показателей, будет расти инфляция там, ну и так далее. Только наверное на верное, e, дай бог, мы с 21 года с середины начнем показывать рост. Mm -hmm. Но опять же таки, это мы говорим не только там со своей колокольни, мы ведем э, коммуникацию постоянно там с Dragon Capital, с другими э, компаниями, которые разбираются и в экономике Украины, и не только, да, и в мировой экономике. И в принципе у них, да, то есть информация и от них тоже такая же. Скажи, пожалуйста, вот один из известных фоторологов и наш любимый спикер Кел Норстром, он говорит, что будущее за коллаборацией и за партнерством вместо конкуренции. Вот тот проект, который вы сейчас запустили с заправками и с другими компаниями, является это там, начало этого тренда или это такой ситуативный жест «Такси для донора»? Как ты рассчитываешь вашу эту акцию, ваш этот проект? Оцени его. Окей, okay. на самом деле, если говорить о конкуренции, да, то, например, тот же Бог, который с нами в проекте донор подвези... ЮА. Сейчас мы говорим про подвези медика или про донор Если по подвези медика, да, то есть там у нас коллаборация с Oka, но Окко нам не конкурент. Но Окко в то же время решил привлечь под это все еще конкурентов, да, и он просто выделил всем какое-то количество поездок. Поэтому, с точки зрения коллаборации с Убером, болтом здесь ее не было. Да? Она была просто от... исходила от ОКК, да, больше. Потому что каждый работал по своим направлениям, то есть мы работали с местными администрациями и через них заходили. Там, например, Убер работал через мозг И, кстати, мозг почему-то не пускал нас вообще к себе, да, мы хотели тоже помочь им, но они нас не пускали там, но мы решили пойти через областные администрации. Потом Болт зашел через киевскую городскую администрацию, да, и там через, по-моему, министра транспорта, да, они сделали такой себе пиар, там и зашли. Поэтому здесь, наверное, нет, но если говорить о коллаборациях, в целом, то, например, с этими же игроками мы в одной рабочей группе по законопроекту такси и там мы в принципе разделяем одну идеологию. Конечно, не всегда, есть там нюансы, есть моменты, но стараемся как-то находить общий язык, да, потому что есть там спорные моменты. Поэтому... кризис позволяет вам ну, так или иначе вступать вот в эти компромиссные бизнес-союзы и каким-то образом договариваться с игроками? Ну, в плане законопроекта, если честно, мы в этом направлении уже год вместе работаем. Но и В этом плане, да, потому что все мы хотим получить нормальный закон, закон о такси, который будет э, э, удовлетворять всех игроков рынка. Потому что, если мы уже затронули эту тему, у нас действительно там порядка 95% водителей работают без лицензии, и ну, это не есть хорошо. Но мы знаем, почему они не работают без лицензии, потому что если, например, взять модель уклона, у нас намного больше водителей частных, у которых есть основная работа, и они, например, там в свободное время да, могут подвозить. И, конечно, например, для такой части водителей открывать ФОП и вести его ну, как-то трудно. То же самое для профессионалов, они тоже не хотят открывать ФОП, потому что они... Ну, это, ну, то есть, это трудно для них вести фоп. Вот водителю трудно его вести, заниматься, им платить, там и так далее. Поэтому мы и хотим, чтобы они все равно платили, получали лицензию, но это был, например, отдельный вид налоговый, который они платят там ежегодно определенную сумму. В принципе, такая практика есть в Португалии, в Эстонии. По-моему, даже и в Америке они разделяют профессиональных водителей на частных водителей, и все платят налоги, и все как бы честно, и все хорошо. Да, в одном из интервью ты сказал очень классную рекомендацию. Не нужно создавать велосипед. Если уже что-то сделано, возьмите, скопируйте и сделайте ну, логику. Ну, да, да. да. И... Португалия — это вообще крутой метод. Ну, и мы к нему, кстати, точно, наверное, не придем, к сожалению. В Португалии чем классно? Тем, что у них огромный процент э, клиентов, которые пользуются безналом, э, и, например, Uber, Bolt и остальные сервисы, Captain, там еще французские работают, все сервисы, которые э, там работают легально, то есть вы не можете вызвать Uber и заплатить наличкой, вы платите только безналом. И в чем э, крутизна да, этого метода в том, что э, государство сразу с каждой поездки чаржит, там, например, 1%. И все, и по сути это и для водителя круто, потому что, ну что ему там 1% заплатить с поездки, да, вот, и он этого не чувствует, хотя на самом деле в год это получается довольно большая сумма. Ну, и всем хорошо, да, и уберу хорошо, и все работают легально и так далее. Поэтому, ну, вот такое мы даже не предлагаем сейчас в Украине, потому что это будет очень сложно. Во-первых, нам невыгодно будет перейти всем только на безнал, потому что безнал у нас составляет порядка 30%, где-то 35%. И потерять как бы долю рынка наличную будет странно, да. Но вот эта система, ну, самая, я считаю, эффективная, потому что, когда ты говоришь водителю, что ему нужно даже 10 тысяч в год заплатить, для него это много. А если ты ему говоришь 1%, то на самом деле он заплатит 20 тысяч в год, но он даже этого не поймет. А давай поговорим о внутренних сотрудниках, о команде твоей и о коммуникации с ними. То есть, как вы сейчас строите коммуникацию со своими членами команды, как мотивируете их, да, и там, должен ли на сегодняшний день, вот ты как совладелец, как чип операцион офисер включать функцию hr там, психолога, психоаналитика и поддерживать свою команду и гасить вот тот самый вирус паники? Что вы делаете для этого? Да, я понял. Ну, да, опять же таки, это письма от SEO, да, мы их внедрили, я думаю, что это классная э, находка, можно ее так назвать. Я думаю, что даже после кризиса мы будем это делать, потому что ранее мы не делали. То есть сейчас, то есть на всех сотрудников идет письмо, где мы очень много рассказываем о наших там показателях ситуации, направлениях там и так далее. Если говорить в принципе точно о сотрудниках, то... Я не могу сказать, что мы заменяем HR, потому что наша HRD, то HRD тоже отрабатывает хорошо, но да, мы вникаем, например, если под моим управлением маркетинг, колл-центр, анбординг, отдел контроля качества, корпоративный сегмент, мы точечно проводим, конечно, с ребятами встречи и рассказываем им о текущей ситуации, ну, чтобы они не переживали, да, что все как бы наладится, все будет хорошо, рассказываем о наших планах. Главное, чтобы было меньше, ну, то есть, чтобы все были вовлечены и все понимали, что происходит в компании. Потому что э, нам как бы легко, потому что мы все знаем и видим. И иногда можно забывать, то, что не все все знают, и все там себе что-то начинают додумывать, да, придумывать. Там. И это очень важно людям сказать, говорить, потому что они могут сами начинать, например, те же девелоперы, какую-то работу, да, потому что узнали, что кого-то там сократили или узнали, что кого-то уволили. А, это значит звоночек, значит, нужно уже что-то искать. Поэтому лучше проводить встречи. Желательно, то есть, желательно это делать как? Чтобы руководители каждого направления или лиды в командах разработки с ребятами, своими, да, подчиненными проводили встречи и рассказывали все, то, что происходит как бы сверху от команды Но на самом деле у нас просто еще у нас меньше с этим проблем потому что мы все вовлечены во все процессы да мы давно с ребятами работаем у нас нет закрытых кабинетов мы все сидим в двух там больших open space и у нас просто нету проблемы что к тебе кто-то подойдет и спросит сейчас просто удаленка и в этом проблема да, и поэтому мы просим ребят чтобы они организовывали звонки с коллегами и проводили такие ну, совещания, да, образовательные рассказывали, что происходит. А есть ли ощущение потери контроля, когда сотрудники на удаленке? Кстати, этот вопрос несколько раз задавали у нас в эфире предыдущим спикерам. Как у вас с этим? Mm -hmm. У вас доверительные отношения, либо есть конкретные там ежедневные отчеты, что делают сотрудники и позволяют удерживать контроль над каждым удаленным? Как изменилась ксоконтроль ну, в связи с удаленной работой сотрудников? Если честно, мы, конечно, за последние годы хорошо постарались, и у нас действительно очень много отчетов, по которым мы видим, ну, по крайней мере, я буду отвечать, да, там, за э, э, свои, там, своих подчиненных, свои отделы, то есть в каждом отделе у нас есть отчетность за день, да, мы видим, ну, например, если взять колл-центр, мы четко видим, сколько там звонков зашло, сколько сообщений зашло, сколько отвеченных звонков, сколько там отвеченных сообщений. Плюс ребята есть супервайзеры, которые фиксируют, смотрят, где какие ошибки были сделаны. Это тоже у нас все идет в отчеты. То есть у нас есть дашборды там, по многим отделам, общие там, и так далее, на которые мы можем смотреть. Но если говорить точечно о сотрудниках, например, в том же маркетинге, да, бывают да, моменты, что где-то там, ну, такое, например, да, между нами говорят, например, нам надо было быстро очень заказать маски и дезинфекторы, да, и там мы пушили это все направление там нашему бездеву, но, к примеру, он почему-то на удаленке не очень эффективно работает, и мне пришлось там два дня провести в этих всех страшных чатах, где все торгуют этими масками, телеграме и дезинфекторами, и найти людей, чтобы их купить. Да, и это не очень иногда приятно, потому что да, там, ну то есть человек мог уже опередить тебя, давно как бы все сделать, предложить там, и так далее. Поэтому, ну есть моменты, но если говорить вот про те отделы, которые четко отрабатывают э, в колл-центре, у них есть KPI и так далее, с ними проблем нет. Да. Mm -hmm. okay. Ну то же самое с разработчиками, там все четко, потому что они идут по своим роутмапам. И у них как бы не сильно там что-то изменилось. Кто-то, вот как мне ребята говорят, даже лучше стал работать. Но, опять же таки, у нас и до этого практиковалась возможность работать удаленно. Ну, в каком плане, не все пять дней, а, например, каждый сотрудник может четыре дня в месяц взять себе и поработать удаленно. Поэтому, ну, как бы здесь такая ситуация. Uh -huh. А расскажи, пожалуйста, с точки зрения навыков, то есть какие навыки вы действительно цените больше всего сотрудников и что ты видишь необходимым развивать дальше, то есть что будет самым востребованным, какие компетенции помогут достигать ваших стратегических целей? Я считаю, что самый крутой навык. Ну, я буду примерами, да, тоже приводить, ну, на самом деле это инициативность, активность, это вообще самый основной навык, да, и аналитический склад ума, если у тебя уже есть два этих навыка, то все остальное ты сможешь очень быстро наверстать, научиться и так далее, поэтому это, ну, если там, к примеру, да, там взять, у меня есть коллега, он сейчас CBDO, вот мы с ним еще там лет 9 назад познакомились, он пришел вообще там молодым мальчиком, я просто увидел, что он классный продажник, и этого хватило, он вообще ничего не знал, он просто был очень активный, вот так он пришел перешел активный, вот он сейчас уже сколько, 9-8 лет с нами работает, и у этого человека это активность зашкаливает до сих пор, и, но уже его скиллы, они бешеные, то есть он очень коммуникабельный, он там может то есть попросишь этого человека все, что хочешь там сделать, найти компанию, там, договориться и так далее, буквально там два часа уже там человек договорился. Поэтому я считаю, что активность и аналитический склад ума это очень важно. Именно аналитический склад ума это сто процентов. Потому что помимо того, что ты активный, ты должен быть понимать вообще, ты туда, в том направлении активный или не в том направлении активный, нужно эта компания, не нужно, ну и так далее. Поэтому я считаю, что вот это основные обязанности. Но опять же таки... Это если мы говорим про тот же там отдел маркетинга или там B2B, да, и так далее. Это не относится, например, к девелоперам, да, потому что э, у них, э, да, лиды должны быть такими же активными, инициативными, э, они все там, да, с аналитическим складом ума, но э, как бы рядовой разработчик не обязательно должен быть таким, да, он должен быть как бы, ну, ему не нужно быть мегаактивным, он просто должен работать качественно и хорошо, да. То есть те сотрудники, которые работают с внешним клиентом, у вас предпочтение, вы отдаете мягким навыкам проактивности и там, тем же горящим глазам. А те, кто отвечает за разработку, там уже больше жесткие навыки нужны, верно? Ну, грубо говоря, да, грубо говоря, так, да. Но активность это очень важно вообще, в принципе. Потому что если люди пассивные, очень скучно потом работать. Ну, когда нету никаких предложений, идей, это скучно. Скажи, пожалуйста, есть ли уже какие-то выводы э, или там тот же иммунитет, который сейчас у вас проявляется и он поможет не повторить ошибок в будущем? <связывая> да, есть иммунитет, там, например, по расширению персонала, к примеру, да, потому что мы понимаем сейчас, вот я вначале говорил, что, ну, к примеру, мы выросли, по-моему, за 2019 год где-то на... 85 или 90 человек, и в основном все эти люди пришли в разработку. Но это не только девелоперы, это бизнес-аналитики, продукт продукт-дизайнеры, ну и так далее, Project менеджеры Поэтому да, мы очень быстро росли. Мы, конечно, достигли своей цели, мы переходили на новую платформу, но мы понимаем, что можно достигать по-другому. Мы понимаем, что, например, иногда вместо одного там, или двух-трех джунов, да, можно взять одного э, сеньора, да, и закрывать им все эти задачи. И причем даже если этот сеньор будет дороже, это все равно компания будет намного эффективнее. Ну, то есть, да, есть... основное, наверное, то, что мы сейчас видим, это непосредственно вот штат, что... Нужно все-таки набирать э, грамотно людей и не очень быстро масштабировать, да, потому что иногда не успеваешь э, настраивать процессы под то количество людей, которое есть. Э, поэтому, наверное, это основа. Касательно остальных моментов, в принципе, вот я как и говорю, мы не отошли от своих целей, которые мы планировали в самом начале года, и будем идти по ним, просто в roadmap поменяем их где-то местами. Потому что, ну, на самом деле, помимо тех проектов, которые я задал, есть точечные моменты. Там в разработке пейментов у нас планируется выпуск скидок, то есть теперь можно будет клиентам раздавать не просто промокоды, а скидки. Потом эти скидки будут работать и на наличные заказы. Плюс мы сейчас тоже в процессе работы с коризоидом, и, скорее всего, мы будем подключать тоже к себе, интегрировать коризоид, чтобы клиенты смошли, мы смогли полностью уйти в онлайн и все вопросы по каким-то случаям задавать в онлайне очень оперативно и быстро мессенджер. Поэтому да, вот коризоид, кстати, появился сейчас, мы его не планировали, но сейчас, я думаю, очень быстро с ними интегрируемся и тоже привнесем омниканальность в э, наш, э, нашу платформу, и плюс э, сможем, например, да, то есть у нас самый быстро растущий отдел, это отдел колл-центр, и мы там тоже сможем сократить э, т, такую динамику подбора новых людей, потому что мы очень сильно росли все эти годы, и понятно, для обслуживания звонков нам нужно все больше и больше людей. А тот же коризоид нам поможет Сократить эти расходы. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, какие э, э, лично ты, рекомен... ну, точнее, действия делаешь вот как лидер? Что изменилось у тебя? Как ты сохраняешь свое спокойствие? То есть есть ли какие-то привычки, которые ты стал делать по-другому за время там, 4 недель самоизоляции? Поделись с нашей аудиторией, потому что здесь такие же топ-менеджеры, здесь такие же руководители. И слышать опыт других коллег, как они справляются с кризисом с точки зрения психологического давления всегда полезно и важно. Можешь дать какие-то там топ три рекомендации своих? Топ-3 рекомендации? Ну, самое основное, наверное, это оставаться все-таки в том же графике, в котором мы были до карантина. Потому что, ну, для меня график вообще это основное, чему нужно чего нужно придерживаться. Поэтому, да, там, как, как и всегда, даже если дома вставать, там, чистить зубы принимать душ одеваться да там э, пить кофе почитать во время там, э, в это время там книгу какую-то да? ну, то есть должны быть вот ритуалы какие-то которые были раньше сейчас можно их даже добавить потому что например, нету спортзала да? сейчас там можно выйти там, в обед пойти там на брусья куда-то во дворе, если есть, да, там, и так далее. Поэтому, ну, главное это. Сейчас, и честно, мне уже трудно сказать, потому что я уже две недели хожу в офис, тут все равно никого нету, и... Знаете, как этот мем ходит, вариант А, вариант Б, вот я выбираю в последнее время вариант... Поэтому... Поэтому, я не говорю, на самом деле, дома тоже хорошо, нормально, если честно, когда я дома... Работал, я удивился, потому что когда погружаешься полностью в работу, с самого утра и до вечера, вот я мог просто там с часов полдесятого засесть и только там к вечеру выйти. И это время как-то еще больше пролетает, ты больше вовлечен, ты больше из-за того, что ты не можешь подойти там где-то человеку, коммуницировать, ты там залазишь, там во все, во все CRM-ки, программы и так далее. Потом начинаешь задавать людям вопросы, ждешь от них ответы, дальше вы что-то решаете. Ну, то есть когда ты в спейсе находишься, да, это иногда даже, как ни странно, да, быстрее, быстро что-то решил там, да, и все. А здесь, да, проваливаешься и до 7 часов просто безвелазно даже на обед не выходишь и работаешь. Но основное, да, оставлять все-таки э, те же ритуалы и те же привычки, которые были. Возможно, если их не было, их желательно развивать. И, ну, свой график, потому что график – это основное, да, я считаю, в режиме дня – там, ну, к примеру, если сказать про мой график, э, у меня он начинается там, с утра, э, с того, что я э, где-то в часов сейчас, наверное, 8 я просыпаюсь, читаю, например, где-то около часа книгу, там пью кофе, потом э, значит, проверяю email, да, потом стараюсь в течение дня меньше там, работать с эмайлами, уже больше работать с командами и с текущими задачами, потом можно выйти, там, как я и говорил, если, ну, у нас на работе есть там брусья, да, если я сейчас на работе, я иду э, на брусья, там, да, чтобы чуть-чуть размяться. Э, ну, и дальше, да, то есть работать по ритуалу, там, на ночь тоже, там, читать книги, там, или читать какие-то интересные статьи, там, ну, и так далее. Плюс есть английский, который нужно постоянно учить, да, и эти, эти э, я уже сколько, где-то полтора года в онлайне занимаюсь английским, вот он, как бы, как был в онлайне, так и остался, поэтому, как бы, очень... Ну порекомендуешь почитать? Что читаешь сейчас сам, и что для тебя таким захватывающим бестселлером стало? Да, сейчас я вообще на самом деле э, читаю... Э, ну, последние книги, которые читал, это мне понравилась книга про э, стартапы в Израиле. Очень интересная книга, довольно неплохо заходит. Потом, э, сейчас я читаю «Киосаки», э, Сейчас «Квадранты э, денежных потоков» или вот я не помню просто, если честно, четкое название, но эта книга вообще очень круто открывает э, глаза на инвестиции, на те квад... То есть квадранты, в которых мы находимся. Да? То есть есть там четыре квадранта, это бизнес, э, простой там работник, инвестиции. Инвестор, да. да. Да, предприниматель инвестор, да. Поэтому тоже очень круто открывает глаза на все Поэтому на плюс желательно, конечно, и художественную литературу какую-то читать, да, интересную. Ну, вот сейчас я, я просто комбинирую, сейчас, ну, там такую, э, сейчас скажу, я ее слушаю просто... Вы можете пока дальше вопросы задавать. А на самом деле у меня с вопросами уже все. Я бы предложила участникам okay. задать вопрос. У вас есть еще, у нас еще 10 минут для того, чтобы Сергей ответил на ваши вопросы. Уважаемые слушатели, да, ну, Вот еще книга, если что, «Миллион мелких осколков». Но Она более художественная и такая. Угу. Спасибо, mm -hmm. тебе за рекомендацию. Я не читала, возьму себе на заметку. Это художественная, да, книга «Миллион»? Ну, да, «Миллион мелких осколков» — это, да, книга. Но она такая, если честно, более как бы это сказать, underground, наверное, да, но она более такая трэшовая, я по-другому не назову, потому что там рассказывается история про парня, который наркозависим, ну, и там вот как он в реабилитационном центре все это чувствовал, проходил там и так далее. Uh -huh. Спасибо большое за рекомендацию. Uh, у наших гостей нет вопросов. Судя по всему, мы очень хорошо okay. разобрали тему вашего сегодняшнего лидерской позиции на, на ситуацию, на кризис, на выход из карантина. Лично для меня я подчеркнула важным экспертное мнение, что вы планируете выходить из кризиса на протяжении полутора лет и именно таким образом строите стратегию своей компании. Uh, хорошо, uh, что можете трезво оценивать ситуацию и планировать, исходя из длительного выхода и появления новых, более бюджетных продуктов с пониманием покупательской способности потребителя. Радуюсь, что горизонт планирования у вас такой же, все равно на полтора-два года вперед. Это нам дает понимание того, что и у наших клиентов тоже как будет динамика и развитие, исходя из ситуации. Поэтому благодарю за эфир. Было правда Спасибо очень интересно. Спасибо большое вам за приглашение. Друзья, я думаю, что вам тоже было приятно и интересно слышать. Напишите в своих комментариях. И, конечно же, спасибо за, за время.